Еще 3 ноября владельцы магазинов и бизнесов Соединенных Штатов Америки стали готовиться к беспорядкам и митингам в связи с выборами. Витрины магазинов заколачивали, а на двери ставили укрепления. И, как оказалось, не зря. Во многих штатах прошли волны протестов. Вся процедура, она, во-первых, затягивается, страна попадает в состояние неопределенности. Что вызывает, конечно, среди граждан США ситуацию близкую к памяти, так сказать, люди дезориентированы. Дональд Трамп и Джо Байден по предварительным итогам голосования идут почти на равных. Однако представитель демократов чуть опережает своего оппонента. На что Трамп очень остро реагирует и заявляет, что результаты некоторых штатов фальсифицировали. Это привело к тому, что представители американских каналов прервали в своих эфирах речь Трампа о нечестном голосовании очень плохо организованы, потому что было очень много сомнительных решений, в частности, голосования по почте, дистанционное голосование, которое создало самые большие проблемы сейчас для избирательной комиссии США. Вот. В некоторых штатах процедура давала возможность переголосовывать по два раза. Многое, многое, что там должно было процедура процедуру быть соблюдено, соблюдено на самом деле не было. Обстановка накаляется, все ждут итогов голосования по почте, чтобы понять, кто же все-таки победит. Обычно так, что если на завершающем этапе подсчета происходит такой разрыв, ну, скажем, 2-3%, этот разрыв динамично продолжает увеличиваться, то, скорее всего, вот тот кандидат, который уходит в отрыв, а в данном случае это Байден, скорее всего, он будет признан избирательной комиссии США победителем. Кристина Надышина, Диана Жиленкова, Универньюз.